Всем привет, и это мое новое видео, в котором я вам расскажу и покажу, как сделать баг в адопт.me на флайер -оделье. И с помощью этого бага можно получить флайер-оделье в неограниченном количестве и очень даже быстро. Предыдущий баг, я тоже про него снимал видео, оно было 3 месяца назад, но его уже адопт.me исправили. Где-то даже месяца назад исправили. Но новый баг было найти тяжело, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Э, и мне будет очень приятно. И я буду чаще выпускать видео с багами на флайер А также, следующий баг будет, как клонировать питомца в адоптме. Так вот. И что нам нужно сделать, чтобы получить флайер-отделье бесплатно? Итак. Для начала надо э, нажать вот сюда вот и в этом списке найти fly или ride зелье. Я буду делать бак на ride зелье, а потом сделаю бак на fly зелье. Если что, я сразу показываю, что у меня зели нету. Вот, у меня нет ни fly зелья, ни ride зелья. У меня нет этих зелий. теперь опять вот сюда возвращаемся Итак, вот для начала я сделаю баг на райделье нажимаем сюда много раз и нажимаем отмена нажимаем сюда много раз и нажимаем отмену и так надо сделать хотя бы 30 раз а желательно и больше главное это делать быстро как только эта штука исчезла нажимаем на эту кнопку и сразу же cancel и так очень много раз Итак, я сделал это уже где-то раз 40-50. Теперь э, мы должны перезапуститься. Так. Таким образом мы это должны сделать хотя бы 10 раз. Теперь э, мы должны телепортироваться к подаркам. Все, я телепортировался к подаркам. Э, теперь мы должны бежать по быстрому кораблю. И заранее нам надо подготовить либо же какое-то летательное средство, либо же флорайд -right пэта. Мне удобнее взять флорайд -right пэта. Э, мы... Достаем питомца Флайрайд. Right. Я взял вот такого вот Флайрайд right, Снежного голема. Нажимаем купить. И теперь мы должны нажать флай. Все. И быстренько летим к замку. Но мы должны лететь не с передней стороны, а с задней стороны замка. И мы должны зайти именно там. Вот тут с задней стороны. Получается, есть специальное место для бамби-джампинга. Все, взлетаем быстренько в замок. Мы взлетели в замок. Теперь нам надо быстро, очень быстро, ко второму входу. То есть к самому основному. И залетаем сюда. И теперь нам надо дождаться корабля, когда он сюда прилетит. Вот он сюда прилетел. Мы должны быстро сесть на любое место и ждать спуска. Все, мы вот-вот уже начнем спускаться. После этого мы должны опять зайти в это меню и нажать на «Райд зелье Убираем эту штуку, нажимаем отменить. И теперь нам надо срочно перезапуститься. Нажимаем Reset, пока летим. Все, и у нас теперь должно появиться fly и райд зелье. Итак. Вот мы и перезапустились. И теперь мы можем проверить, есть ли у меня зелье или нет. Да, да, ребята, у нас получился баг. Просто он не всегда получается, вот у меня на самом-то деле, он получился только с третьей попытки. И после этого перед съемками я еще один раз попробовал, не получилось. И я очень надеялся, что. Хотя бы во время съемок получится. И оно и реально получилось. Я очень рад, что этот баг сработал. И теперь я могу дать любому пэту эти зелья. Спасибо за просмотр. Напоминаю, у меня в телеграм-канале идут конкурс на эти два зелья. Ссылка на мой телеграм-канал в описании. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Этот баг было очень тяжело найти. Обязательно пишите в комментариях, получился ли у вас баг. И если получился, то с какой попытки. Ну а с вами был я. И всем пока-пока.